Всем привет! Решил сделать обзор на кошелек MetaMask, который мы используем в Airdrop. Несмотря на то, что в Airdrop я иногда указываю, указать кошелек сеть BSC или Ethereum, у нас адрес всегда один. Меняется лишь только сеть в кошельке MetaMask. Адрес, цифры, буквы не меняются при переключении сети то есть копируем и используем адрес создается кошелек легко вводим пароль два раза после этого авторизовываемся и здесь в личном кабинете берем адрес кошелька и не забудьте нажать на три точки взять реквизиты счета то есть приват кей для чего он нужен ну, во-первых, если у вас несколько аккаунтов, и вы хотите добавить сюда свой еще один кошелек, для этого нажимаем сюда, импортировать счет, вводим кей и нажимаем импорт. И адрес кошелька добавится в список. Также вы можете прямо здесь создать еще один счет, только не забудьте взять кей Дальше добавление и переключение сетей. Нашел сайт. Ссылка в описании. Сохранить куда-нибудь закладки. После того, как привязали кошелек, ищем нужную нам сеть вручную или через поисковик. После того, как нашли. Вот, у меня, по-моему, фантом нету. На примере покажу. Выбираем фантом. Здесь у вас автоматически появляются данные этой сети. Нажимаем одобрить. И если нужно, сразу переключаем на эту сеть. Вот он. Когда нужно обратно, я часто пользуюсь Binance Smart Chain. Ну а теперь, как добавить токен. Адрес смарт-контракта, который я иногда указываю в своих постах, в Telegram, на Ютубе, в описании. Нужно ввести, давайте выберу, например, монет Полигон. Сеть Binance Smart Chain, копируем. Адрес смарт-контракта. Импорт токенов. Вводим. У нас автоматически проставляются остальные данные. Все готово. Теперь монета видна у нас в основном в списке. Если я переключу сеть, то монеты то и видно не будет, потому что у него уже будет другой смарт-контракт. Когда вы продаете монету, например, зашли на PancakeSwap, продали токен, у вас нулевой баланс. Нажимаете сюда, три точки, скрыть матик. И все у вас очищается от мусора. Даже если у вас деньги тут будут на балансе, и вы случайно из этого списка удалили токен, подключите, импортируйте его по новой. И он у вас будет снова здесь отображаться. Ваши активы никуда не деваются. Удаляется только монеты из списка самого. Адреса смарт-контрактов для любой монеты вы можете искать здесь самостоятельно. Это CoinGecko. Вводите сюда название токена, находите его в списке. Дальше на открывшейся странице по этой монете Ищите контракт, нажимаете сюда и выбираете нужную сеть. Копируйте адрес. А дальше смотрите, чтобы здесь нужно, была выставлена нужная вам сеть. Импортируйте монету. У маски можно создавать, привязывать большое количество новых адресов. Главное не забывайте кей При создании копировать, сохранять. Вот такая короткая информация. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения при выходе моих новых видео и не пропускать обзоры. Всем пока.